Всем привет! Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей свое хорошее настроение. Сегодня с вами я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Рукописная история. В КФУ проходит летняя школа по древним источникам. Кровавый сюжет или о том, как студенты КФУ сдавали кровь. Человечество знает немало примеров, когда в небытие уходят языки и даже целые народы. Причина этого – элементарное незнание своих культур и истории. И лучшая профилактика такого варианта апокалипсиса – знакомство со своими корнями. Отличный шанс сделать это выпал участникам летней школы по рукописным и старопечатным источникам, которые проходят в эти дни в Институте международных отношений истории и востоковедения КФУ.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 вклад в мою научную работу и в том, чтобы я становлюсь в совершении своей работы. Возрождение наследия татарского, это культуры и наследия, она очень важна для того, чтобы сохранить и обогатить культуру современного татарина, татарские традиции именно.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 Осталось немного времени до того момента, как бывшие одиннадцатиклассники пойдут в университет с документами в руках. Каждый абитуриент стоит перед важным выбором. Возможно, следующий сюжет поможет разобраться в выборе вуза.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 7 июня Казанский университет посетила делегации из Сарова, гости среди которых были сотрудники Российского федерального ядерного центра Всероссийской неэкспериментальной физики и научно-исследовательского института системных исследований. Встретились с представителями нашей «Альма-Матер».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 Самые яркие новости Ренета ты узнаешь в нашей постоянной рубрике «Веб-Ньюс». Казанцев призывают помочь аквалангистам очистить озеро Глубокое. Ежегодно по итогам уборки водоема удается вывести около 200 килограмм мусора. В Казани на месяц частично закроется движение по улице Адаратского. Как рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, ограничение связаны с ремонтом сети тепловода.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 Казанский федеральный посетил именитый ученый и академик Александр Спасов. Исследователь также является проректором Волгоградского государственного медицинского университета. О том, как будут сотрудничать два учебных заведения, узнаешь далее.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 в плане создания инфраструктуры, подготовки кадров, те фундаментальные исследования, которые проводятся у вас, позволят нам скооперироваться в плане создания новых отечественных инновационных лекарственных препаратов. В наши дни вокруг экономики крутятся все события, поэтому стать экономистом привилегия только самых дальновидных. Хочешь связать свою жизнь с экономикой, но боишься просчитать с выбором, отложи сомнения и смотри наш следующий сюжет.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 Город Илабыка по праву можно назвать городом новых возможностей. На этот раз в нем стартовал важный проект «Школа школ». К участию в нем присоединяется все больше и больше желающих. Чем он так привлекает? Смотри далее. 6 июня в Елабужском институте КФУ состоялось открытие 20-й международной научно-практической конференции «Музей цифровой эпохи. Возможности и вызовы». Гостей и участников конференции от имени ректора Казанского федерального университета приветствовала директор Елабужского института КФУ. Она подчеркнула, что в КФУ уделяется особое внимание работе по привлечению молодого поколения в проекты по сохранению культурно-исторических ценностей. Мы с удовольствием подключились к организации работы этой конференции, потому что очень рады, что наши студенты, работая в рамках секции этой конференции, получат новые знания, новые компетенции. С Музеем заповедников, с Елавовским государственным историко-архитектурным музеем заповедников у нас очень хорошие прочные связи. Достаточно много проектов, которые уже вышли за пределы не только Татарстана, но и России. И очень много международных проектов. Это и международные Цветаевские чтения, которые раз в два года а, собираются здесь же, в этом а, уникальном актовом зале, в этом красивом нашем историческом здании. Это международные Цветаевские чтения, которые тоже проходят по определенному графику. В рамках форума, который будет проходить на базе института до 10 июня, стартовала работа образовательного проекта «Школы школ». В этом проекте принимают активное участие слушатели детского университета, студенты и преподаватели Елабужского института КФУ. Основной целью проекта является создание мобильного аудиогида по Елабуге. Вот помогли замечательные дети из группы детского университета. Дети совершенно необычные, совершенно чудесные. И они рассказывают с таким интересом о своем городе. И мы понимаем, что... Этот проект у нас получится, однозначно получится, и те истории, которые мы хотим рассказать о городе, они должны и обязательно заинтересуют всех гостей вашего города. Студентка детского университета Ксения Уткина уверена, принять участие в проекте необходимо хотя бы для того, чтобы как можно больше людей в России узнали, что Елабуга – красивый город с интереснейшей историей. Мы будем ходить по музеям и всяким достопримечательностям. И еще я принесу рисунок обязательно, чтобы э, можно было его вставить в наш аудиогид. Курируют работу слушатели детского университета студенты Елабужского института КФУ, которые также примут участие в создании аудиогида. Турист, кость города или, например, даже житель города Елабуги через специальное приложение на мобильном телефоне включает данную программу и может все все абсолютные истории, легенды различные исторические байки прослушать про Елабужский институт КФУ и именно его историю. Итоги проекта будут презентованы участникам конференции 9 июня. Аделя Мухаммедшина, Екатерина Сайбель, Айдар Салихов, Универньюз. Сейчас мы расскажем вам небольшую кровавую историю. Нет, речь пойдет не о вампирах и даже не о страшных историях. О том, как студенты сдавали кровь ради спасения жизни, смотри далее.